Маккульт, привет, друзья! Это рекламный ролик. Да, самый настоящий рекламный ролик. Но что отрадно, он будет посвящен математике. Теме нашего канала. Вот так. А именно, факультет ЛФИ, точнее это физтех школы ЛФИ, московского физтеха, да, нашего физтеха, приглашает всех на олимпиаду по фундаментальной и прикладной физике. Это олимпиада для 9-11 классов которая проводится в четыре тура, на решение выделяется месяц, каждую неделю открывается по одной новой теме. Теперь какие тут туры? Туры называются математический, теоретический, экспериментальный и аналитический. Значит, хочу сказать, что участники, показавшие хорошие результаты, приглашаются на заключительный этап, где будут бороться. За ну, какие-то дополнительные преференции при поступлении э, значит, в школу ЛФИ. Кстати, ЛФИ это Ландау физика исследования, как мы тут выяснили. Авторы лучших решений каждого из этапов в отборочном заключительном туре даже получают ценные призы. Все ссылки в описании к этому видео. А мы сейчас разберем одну из задач прошлого года. Олимпиада 2020 по фундаментальной и прикладной физике. Ну, мы будем, конечно, разбирать математический тур. Предлагается три задачи, которые звучат так. Первая задача. Пусть есть многочлен с целыми коэффициентами. Какой-то P от X. Существуют такие целые а и б? Дано, да? Дано. Да, давайте напишем ну, так как на нашем канале, да, вот так бы мы, мы записали это. Принадлежит z от x, то есть множество всех многочленов с целыми коэффициентами. Дано, что существуют такие a и b, ну, целые тоже, да, из z, такие, что p от a на p от b равно минус a минус b в квадрат. Доказать, что p от a плюс p от b равно нулю. Вот такая вот задача номер один. А, ну, скажем так, стыду своему за одну секунду решить я ее не могу. Поэтому я, у меня глаз э, тут остановился на третьей задаче, которую я сразу решил в уме за одну секунду. Решить уравнение x квадрат минус 10x плюс 26 Равно синус х. Вот так. Ну, а что здесь, так сказать, что здесь понятно? А здесь понятно выделяется полный квадрат. x минус 5 в квадрате плюс 1, это левая часть, равно синус х. Ну, теперь поехали. Что это такое? Это такая вот парабола, да? х равно 5 значение единица, а дальше туда все, наверх пошло. Вот. А что такое синус x? Ну, это такая болтанка, значит, туда-сюда, туда-сюда, между... Ой, только тут на минус единицы должно доходить. Вот. Ну и понятно, что у нас получается, что x-5 квадрате плюс 1 больше или равно единице, потому что это квадрат, а это больше или равно синус x. Вот. А значит, на самом деле, обе части должны выполняться в силу этого равенства как равенство, поэтому одновременно x минус 5 в квадрате плюс 1 равно единице, а синус x тоже равен единице. Вот такая вот одновременная система. Но отсюда мы, конечно, получаем, что x равно 5, это единственное решение. А синус 5 радиан, да, он никак не равен единице. В силу трансцендентности числа π. Все. Решений у этого уравнения нет. Пустое множество решений. Ну а вторая задача это геома. И я, ну конечно, сходу ее не решу. А вы решите, готовясь к Олимпиаде.